Всем привет! Это видео о том, как установить пароль на папку с файлами Windows 7, 8 или 10. Самым простым и, главным бесплатным способом установить пароль на нужную папку, на данный момент является использование программы архиватора. На сегодняшний день, все популярные архиваторы поддерживают установку пароля на архив. Так, с помощью бесплатного архиватора 7-zip можно устанавливать пароль на архивы 7-z и zip. Можно создавать и другие архивы. Но установить пароль возможно лишь на два указанных выше типа. Так как программа находится в свободном доступе, установить 7-Zip можно скачав с официального сайта, ссылка на который будет в описании. Чтобы заархивировать папку и установить на нее пароль, кликните правой кнопкой мыши на нужной папке, перейдите в контекстное меню 7-Zip, добавить к архиву, выберите формат архива 7z или zip так как для других форматов шифрование и установка пароля на архив не поддерживается. • Перейдите к разделу шифрования и введите желаемый пароль архива. • ОК • Вот наша заархивированная папка. • Исходную папку можно удалить • Открываем архив. • Как видим, для доступа к архиву нужно ввести пароль. • Вводим его • ОК Архив открыт Существует также множество программ для установки пароля на папку. Но, к сожалению, те программы, которые достойны внимания являются платными, а бесплатные не делают должным образом того, что от них требуется, просто делая вашу папку скрытой. Если вам необходимо защитить свои файлы и папки от несанкционированного доступа или установить пароль на весь диск или систему, то в таком случае рекомендую использовать встроенный Windows-инструмент для шифрования дисков BitLocker.